Это игры, игры в шахматы, игры в шашки, игры в карты, игры в зарики. А что такое игры в зари? Зарики это как его? Пять кубиков, которые для нард. А, в нарда еще играют. Которые кубики, я как они называют? Зарики, они же называются. Зарики для нард. Вот только их пять штук, и есть игра, тысячи, короче. Играются тысячу. Там надо, кто первый, наберет тысячу. Вот, там сложные правила, я их же не буду объяснять, но вот играют в них на интерес, играют в карты, в карты играют Покер, Бура, Сека, на это у нас играли, вот, а так, может быть, кто-то и какие другие игры знает, другие игры играют. А вот карты, нарды, там как они, самодельные или в принципе их можно вполне официально получить, купить, заказать? Нет, нарды, нарды можно сделать на промке, но нарды в каждом бараке официально, у нас в лагере, в каждом бараке официально было по одной этой, по одной доске. Вот, а карты, естественно, запрещены, вот, и они были самодельные все. И чего только не делали. Делали, в общем, есть вот эта вот лампа, которая в офисах и в школах такие две лампы. И внутри этой лампы есть такая пленка, вот из этой пленки делали, из рентгеновских снимков делали, просто из картона делали. И... А, а где как в тюрьме получить рентгеновские снимки? Так там же есть санчасти. А, можно было договориться там, с санчасти. Там ходят там есть рентгены, там есть дневального санчасти. Вот, вот это дневальный, короче, какие-то старые снимки можно было. И как по качеству получались карты Самые хорошие получались из штуки, из лампы. И их красиво расписывали, да? Ну да, их просто делали, сзади обклеивали каким-нибудь скотчем таким. У нас был скотч, типа как фольга на промзоне. Вот, и все, рисовали красиво, там туз, не туз, и все, и играли. Они просто тоники такие, удобные, их мешать, удобно. Из картона они очень толстые, получаются, их очень неудобно мешать, перемешивать. Если за игрой, ну, за игрой в карт не, заходил, не находил, потому что оттар стоял, когда администрация заходили сотрудники, то сразу прогоняли то, что заходит. Вот, и их убирали. А если вообще теоретически бы спалили за игрой в карты, то это СУС всем тем, кто играл сидел. Что С такое СУС? Строгие условия содержания. Как долго? Полгода. И что? Это? А, нет, подожди, это БУР, СУС это все. Это ты уехал в СУС, и ты там сидишь. Ты можешь только через год, если ты в СУС просидел без нарушений, через год можешь типа, написать заявление, что у тебя обратно в лагерь подняли. Но это, короче, неприкольная движуха. Ну, а центральный, на лагере, в принципе, одно и то же. Завтрак обед ужин. Завтрак это обычно каша. На выбор перлов. Ну, как на выбор, как вы приготовили сегодня, такую едят. Перловка, сечка, ячка. Рисовая очень редко бывает. И гречка. Сечка, ячка это что крупа я хрень я просто не делал кашу она отвратительная вот я очень редко давали э, рис я мог сходить на рис но это тоже было очень редко потому что я обычно я лучше полчаса посплю лишним а обед? обед дают суп второе что-то типа салата но это давали уже когда я освобождался когда я заехал там давали просто супа и второе и либо кисель либо а, либо кисель либо компот вот, но они, короче, ну не очень вкусные. По средам и по воскресеньям давали котлету с макаронами. Котлета это 70% хлеба, 30% каких-то отходов мясных. Вот, сделаны в котлету. Ну, люди едят, короче, видимо, можно есть. Вот, макароны такие все слипшиеся. А так обычно это супе – это либо борщ, либо щи, либо рассольник, либо гороховый. Но они тоже не как ты представляешь, там все на картинке из ресторана там борщ или там горох и суп это. <смех> ну, короче, вот, тюремный суп не очень вкусный. Но вот. А на второе там обычно идет либо там гречка с потрохами, они вот прям вот, ну, вот воняют. Для, когда, для мусульман дают просто гречку. прям так называется мусульманская гречка, то есть потому что они знают, что не мусульмане едят и вот дают гречку с потрохами, а ты можешь сказать, мне, пожалуйста, мусульманскую вегетарианскую, вегетарианскую. Они просто гречку дают и мусульман да, это не мусульман но это тоже под конец стало. Раньше как бы пофигу было, но если ты мусульмане ешь свинину, то ешь хлеб, вот. А на, ужин, на ужин либо капуста, такая. Летом обычно капуста, такая вонючка капуста. вот. И там маленькие куски картошки плавают и рыба там какая-нибудь, типа селедка, либо палтус жареный но ну, это же такие не палтус там жаренные, а хвостики какие-нибудь, короче халодить, может кусочки такие, по два куска на человека небольших таких вот. Вот. А, еще летом дают лосиный корм. Ну, мы это называли лосиный корм. Я не знаю, из чего это, но он, его жрать невозможно. Там он какой-то весь жесткий. Но летом обед и ужин второе, вот почти всегда лосиный корм. То есть а, ужин. Летом на ужин почти никто не ходит. Вообще нет. Ну, потому что ну, те, кому только хаут нечего, они там ходят, дают с этим лосиным корм. Там туда по бане майонеза, кетчупа, приправ всяких, что ты ну, не понимал, что ты жрешь, просто пожрала, все. А так, у кого есть возможность, кого там своли, там кого-то там своих денег полно, кого там ребята не забывают, кого-то семья не забывает. И вот делать постоянно передачки. Передачку ты можешь делать раз-два месяца на свои данные, но ты там ищешь тех, кто, короче, делает передачки, на их данные делаешь передачки. И можно кушать овощи, фрукты, орехи. Там. Самое основное, что люди тянут из такого мясного, что белок кушать, это либо колбаса, либо куриные грудки, которые эти копченый Вот, и и творог. Вот, с тянут и Вот на это, и вот на этом вообще можно хорошо питаться. Еще есть лабаз это магазин, наш там. Вот там продаются консервы, всякие кукурузы, горошки, фасоли, сайра, тунец. И вот, я я пришел на лагерь, думаю, как классно, есть тунец в этих, в баночках. Я поволеваю любил. Белок там до создание жирный. Я такой просто берусь, не знаю, банк, наверное, 12 тунца. Такой первый открываю от него воняет Думаю, что это за тунец такой. Он еще стоит не как там в Москве он там стоил 200 чем-то рублей за баночку, а он там стоит там 70 или 80, ну, типа дорого. Там такая по 60, а это там 80. Там. И ты такой пробуешь думаешь, это вообще что? Пацаны, короче, тут, тут, тут нет, Если кто-нибудь хочет, один из банок можете забрать. Вот один. и так. Ну, и вот можешь там салат постоянно делаешь, наберешь там этот. Я когда заехал, очень было модно. Берешь лук, кукурузу, горох, покупаешь в магазине, Красный перец, черный перец, он то по 5 рублей стал такие пакетики, и майонез с кетчупом, и все, банку майонеза, банку гороха, лук нарезал, лук туда, красный перец, черный перец, соль и этот, и кетчуп с мазиком, перемешал, и все, пацаны, салат, и все, и все сидят этот салат, короче, такие довольно хавают, лимонадик пьют, вот, короче, если ехать, ну, на баланде есть, ребят, то едут, весь срок они баланду хавают, и, ну, в этом нет, ну, их все устраивает. Если вот так вот своли, короче, есть тратить там, есть возможность тратить там, ну хотя бы тысяч пять на себя в месяц, не курящий ну не берем сигареты, там можно нормально, короче, питаться вообще сладкое всякое продается там. А чай откуда чай? Чай покупаешь, покупаешь либо своли тянешь. Что все тоже либо покупаешь, либо своли тянешь все есть. В... на завтрак и на ужин тоже дают чай, его прям берут такой вот котел. Не знаю, сколько кладут заварки. Короче, заливают это все и разливают всем чай. Как бы на завтрак, на ужин есть чай от администрации. Он, правда, не сладкий, ничего. Но... Со спортом. Если мы возьмем централ, это только отжимание, подтягивание. Подтягивания на дужках, я, по-моему, говорил вот в том видео. вот Подтягивания на душках, отжимания от пола. Тоже шконки стоят, они же двухъярусные. На ярус ярусы так руки ставишь и отжимаешься, как на брусьях. Приседания, пресс. Вот. Еще очень часто играют в... Те, кто не хотят играть на деньги или у кого деньги нет, они тоже играют на интерес, но играют на на интерес. Допустим, партия там, 50 приседаний или 50 отжиманий. Или мы договариваемся, допустим, ты плохо отжимаешься, я плохо приседаю. Я говорю, давай, короче, этот я буду отжиматься, ты приседать. Или наоборот, чтобы было сложнее, ты будешь отжиматься, а я буду приседать. Ну, это тоже сложится. И все играет, там можно просто проиграть, там, не знаю, полторы тысячи приседаний, а мы что играли на сегодня. И вот ты должен их, короче, все сегодня сделать. То есть, там нет такого, что давай, этот, завтра, короче, еще 200 доприседаю, нифига. И там, люди, потом вот так вот просто ходили. Вот, потому что ну, я рассказывал в другом видео про то, что надо расчет, который ты проиграл, неважно, какой он финансовый или спортивный, его надо отдать в тот день, на какой ты играл короче это прикольно, а на лагере то же самое, но там еще есть возможность заниматься железом, но неофициально, то есть это как это надо ходить там на промзоне, просить других мужиков, чтобы там токари, короче, сделали гриф, чувак, который на плазме вырезал тебе блины, ты их пошел взвесил, написал там сколько они весят и все, у тебя вот в принципе году гантель, там можно было делать, много кто занимался многофункционалкой, просто сварочки брали эти э, железные эти пруты Сваривали такой прямоугольник и ручки под разными углами, чтобы можно было по-разному брать. И все, и занимались. Но если менты находят, они сходу забирают. Сходу забирают и, допустим, в цеху нашли в каком-нибудь. Вот, там могут шашмон. Еще, еще правильно что там прийти. И про ну, не шашмон, а так чисто. А знаешь, как. Я просто не знаю, как культурно сказать. А, сейчас не нашкодить, короче. А нагадить, короче, вот, скажем так, нагадить, ну, возьму они придут просто там все позбрасывают, короче, посмотрите там какие личные вещи есть, поскидывают, ну просто насрут и уйдут, и ты просто потом придешь, тебе придется там ну там не знаю полтора часа тратить на то, чтобы свои вещи там пойти найти, там что-то там что там заберут, там допустим стеклянные кружки нельзя, они их так не забирают, но вот какой-то главный мент нашел железо, говорит, ну, почему там железо в этом цеху? их там это и они приходят такие тоже жилые так кружки заберут хотя сами из этих кружек там бывает нет нет пьют кружки там заберут туда сюда и вот и а железо вот мы там занимались втроем а, находили время а стоит ставить человек на Атасе, смотрит чтобы менты не шли потому что если, ну, допустим мы втроем занимаемся мы вдвоем подали допустим одному он пока подход делает один страхует один стоит смотрит Потом бац поменялись, чтобы постоянно, короче, быть на фоксе. Менты идут, все быстро бац-бац, там куда я все спрятал. И все, вот железом занимаются. И веревки. но очень в последнее время стали очень модно, вот эти, типа те RX же есть на воле. Вот. И там тоже просто брали веревку, приделали к ней ручки, вот закигли куда-нибудь, на веревках занимались. Потому что если менты заходят, ее прям. Даже если ее заберут, ты себе такую же сделаешь в течение 10 минут. Пойдешь, отрежешься материала, и этот и те швейник сошьет, а железо это пока токарь. там этот он только же тоже не может такой прийти с утра и сделать тебе гриф, он тоже ждет пока не будет ментов на промке, когда будет там какая-нибудь нормальная смена, когда они там особо не ходят и вот он стоит и делает делать, батмен зашел он убрал. и вот короче ну долгий процесс, а веревки это короче заниматься можно